И всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Треш фри и на этом видеоролике я вам покажу как скачать чит на ПК на тачу и мы погнали, подписывайтесь на канал, поставьте лайк напишите в комментариях сработало или не сработало в конце, вот как вы видите вот от тача вообще не работает чит на тачу сейчас. Вот пули куда-то летят, не знаю. Вот смотрите в голову прицеливаюсь. Не все пули в голову летят. Как летят? Все мы и мы погнали. Что нужно для этого делать? Скачать чит engine engine, engine engine ну вот, все, мы погнали, не буду вас Вот, заходим вот сюда. Вы должны быть в игре тренировки. Вот, вот здесь выбираем плюс такс. Если у вас эмулятор не блюстакс, может не сработать. Вот здесь твои ночи. И если ребята у вас.. Английский можете поставить как у меня, здесь как-то будет написано, very fast, very вери не знаю, не помню. А здесь точное, а здесь, здесь отличное. И вот это скопируем и вставляем. У меня в описании вот это. Я этот чит-код оставлю в описании и нажимаем на Enter. 101 601 88, 88 16 вот найдено 112 и вот сюда нажимаем и донизу внизу вот так shift удерживаем и нажимаем наконец, и на эту кнопку нажимаем и вот так то же самое shift удерживаем и вот так и enter нажимаем и вместо 1, 0 поставим. Все. Все, чит работает. Смотрите. Видите, ребят? Вот видите. Все в голову летит просто. Вот с Видите? Все пули только в одну нос. Вот все пули в голову, пацаны. И скажу чит без бана, вот на, я на своем аккаунте играю с этого чита. Вот видите, все в голову, все в голову. Зарубежных ютуберов тоже. Чит такой есть, но не этот, но такой чит есть на все. Вот. Видите, пацаны? Все, so, если вам помогло подписывайтесь на канал, поставьте лайк, напишите в комментариях, сработал или не сработал. Ну и с вами был Трэш Рикфайр и всем пока.